Всем привет, дорогие друзья, с вами Блокчейн, мы продолжаем проходить игру под названием Hello Neighbor 2. В прошлой серии мы заходили в гости к соседу в музей, потому что он там теперь уже обитает. Находили ключик, при помощи которых мы открыли эту тайную его комнату, где взяли так раз в рамке картинку, там где сосед, получается, с сыном, наверное, стоит. Потом и катсцена была, сосед увел сына, короче, и потом мы уже проснулись, и теперь уже у деда. В прошлой серии мы там, получается, находили картинки, получается, чтобы выкопать, наверное, ну, лопату нам дали для этого, так раз. А, ну, я маленькую часть только сделал, в этой серии будем доделывать все, и, возможно, уже перейдем к следующему нашему персонажу, потому что он будет. А какой не буду говорить, это уже будет спойлер, а я спойлерить не хочу. Все, садитесь поудобнее, всем желаю приятного просмотра. И погнали, короче. Я вспомнил, вспомнил. А, получается, сейчас мы должны буквы найти, С, наверное, вроде бы. Но она не здесь, она прямо на крыше. Прямо вот на самом верху. Мне так раз подсказал подписчик, огромное спасибо ему. А, я бы, наверное, без него бы и не догадался, что... Именно там надо искать. Я бы весь дом перерыл бы, подвал там. Даже вот проверять эти грядки, но ну это вообще тупо, конечно. Так раз буквы где-то здесь вроде бы. А, подожди, а как я сюда залазил? А, типа через верх. Блин, забыл уже. Пару дней не играл, забыл. Вот, буква С. Круто. А я не умру, если я упаду? Летинь! он умер Ну хотя бы буква со мной а чё он умер и там же все лишь какой третий этаж подумаешь можно было приземлиться на лапке и все было бы хорошо так а ну-ка блин сосед здесь вот говно сосед и ты чё там делаешь ой-ой-ой <музыка> вот это мне не нравится вообще да, yeah, ну нормально, да, сел с пушкой. Да, бля, реально охранник. Ч, охранником работал в лесу или чё Охранял медведей? Ну ладно, давай выходи. Ну, подвал, да, молодец. Подвал нормально, да. Опа, рок, не понял. Татан рок? Ладно, татан рок, тут уже ни при чем, я уже что-то бредю. Ну ладно. А Рох куда? Сюда? И Вроде сюда. А, да, кстати, сюда реально. Копо... А, -а, а куда? Бляха! Чё я всё повыбрасывал, дебил? Дед, ты чё меня напугал? Я всё повыбрасывал. А Рох-то, он мне не, не, не надо забирать. Я не хочу всё переигрывать. Э, дед, ты Рох хотя бы оставишь мне? Можешь забирать лом. мне он не нужен. Блин, реально забрал лом. Крох. Круто. И что мне теперь делать? А он же не в курсе, где он должен быть. Или он положит на место? Ты ж порядочный дед. Молодец. Красавчик. Молодец. Просто сосед тупой был, предыдущий охранник. Он даже не в курсе, что там лежит, где. Опа, уходим. Уходим, а я все сделал, я все, я рог поставил на место. Ты же маразматик старый, ты же не поставишь ничего никогда на место. А я ставлю, я забочусь о твоем доме. Я сейчас ремонт тебе сделаю еще. А что такое? А кто тут? Никого тут нету. Я на пенке сижу. А что такое? А что ты мне сделаешь? Я на пенке на своем участке нахожусь. Все. Да, махай сколько хочешь, но я уже сейчас скоро игру пройду. Точнее тебя пройду сейчас. Так, ладно, давайте не будем его беспокоить, потому что он слишком какой-то нервный. Он будет спускаться, нет? Или он там будет сидеть? Так, я не понял, ты чё, дед? Давай спускайся, алло. А куда ты сейчас пойдешь, Подвал? Лучше подвал идти, чтоб тебя не, не, не слышно было вообще. На втором этаже. На втором этаже его нет, значит это уже хорошо. Пускай сидит себе там. И все. А что произошло? А что я сделал? Я, типа, допустим, рог подставил. А что я, я себе сделал хорошего? Так почему? Я на своей территории находился. Дед, в смысле, ты что делаешь? Я убежал, все, меня нету. Типа помогут мне ловить по всей территории его, что ли? Дед, алло. Че что он вообще какой-то странный. Раньше хотя бы двери закрывал. Ну ладно, мне это на пульту А че произошло? что изменилось-то? Скажите мне, пожалуйста. Типа что я сделал? Я типа рога поставил, молодец. Какая-то хрень загорелась, зеленая, че? И че? Да ты толбал, -то Я уже убежал. Так, дед, ты мне уже перестал нравиться. Хотя ты не нравился мне ни ни никогда, но сейчас вообще уже ненавидеть начинаю тебя. Как-то нейтрально относился, понимаю, старый там уже, все. Но ты мне уже реально задолбывать начинаешь. Дай не просто пройти. Я в гости пришел, я внучок твой, возможно. Вот, блин, ну конечно, вовремя он приходит. Я сейчас вот этот урок поставил, и чё... И чё? Что произошло-то, ну? Опа. что то ножницы надо отрезать. Он мне шмальнул, кстати. Ну, я уже убежал. Но он шмальнул. Это уже плохо. А чё это? Ключ О, ключ Это мой ключ Куда ты пошел, дед? Ты что, совсем с ума сошел? Он в лес пошел За грибами? За грибами пошел лес? Или что? Че он вообще сюда побежал? Он совсем с ума сошел Что тут интересного? Ну лес, болото, все Ничего тут нету Что ты сюда пришел? Вообще какой-то дед странный стал В последнее время Что-то его все, С каждым днем он хуже и хуже становится Но мне, в принципе, плевать Я открываю О, картина Чудесно Так, у нас есть какая восьмая картина А их восемь, что ли? Да нифига себе, их что, так много, что ли? Я думал, их там четыре В смысле, восемь или это, типа, ничего не значит? Расположение. Нет, точно не так. Во, вот это похоже на то. Но мне еще надо картину найти. Она в микроволновке. Но как ее взять, я не знаю. Я думал, что, по сути, вот эти рога все сойдутся. И микроволновка откроется. Но хрен-то там. Да уйдите отсюда. Ты ч за мной бегаешь? Не понял. Так я же убежал от него. Типа вообще на не подходить тебе вообще. Вот даже сюда, если он меня увидит, то он будет бежать до последнего, я так понял, да? Нет, ну ты жесткий, жесткий. Так, мой ты чё что-то есть? Он сюда зашел или куда? Так, ну давайте подумаем. А что тогда произошло, вот эти врага? Я сейчас реально буду смотреть в мнете. А что делать? Я не понимаю. Я там смотрел, думал, выпало что-то. Ладно, там открылось что-то. А что, ничего нету? Ни хрена. Голова только. Ой-ой. Он тут заметил, наверное. Блин. Ну, может быть, что-то с этими головами надо делать. Так, короче, народ, я посмотрел все-таки гайды. И, короче, чтобы нам найти третью... Да, или шестую. Нет, третью. Третью карту вот эту. Нам нужно активировать 4 головы. Ну, а перед этим я пропустил на втором этаже карту. Она, оказывается, открылась вот здесь. Я просто слепой не заметил. Вот она, четвертая. опа на Уйди, дед, не надо. Задолбал, дед-пердед. Ну сколько можно, да? Мне уже 100 тысяч раз поймал. И тем более я даже не знаю, правильно или неправильно я повесил. Я ее просто на быструю руку повесил. Ну, мне придется проверять, перевешивать. А самое сложное еще впереди. Да, все правильно. Нет. Да ебаный, дед. Сука. Неправильно, по-моему. Неправильно Хотя мой ты правильно, Я не знаю Потом уже посмотрим Я не могу так замечать за 10 секунд Даже меньше Там 5 секунд было Так, ладно Первая голова Или там, не, или там как э, Точно распоряж Распорядки надо правильно Делать Или просто как попало Неважно Главное, чтобы они 4 активировались Ну, хорошо Первая, получается Нет, там 4 по очереди, наверное Я лучше по очереди сделаю Потому что я не хочу тратить время лишнее. там да, ну дед, но ну, мне надо, да и нет, это невозможно замкнутый круг. я получается только открывает дверь, он сразу выбегает и за собой он закрывает, между прочим. М -м -м, блин, какой дед, блин. так, ну ладно, и давайте уже хватит на этого деда обращать внимание. мне надо главное запомнить комбинацию этих э, голов. первый над микроаналка, по-моему. Вторая Внизу, походу, да В подвале Или нет? А третья вон там? Так, подожди, третья это... Ладно, поехали, мне плевать уже, какой распорядки Погнали Да бляха, я уже не туда полез Дебил Там, конечно, как бы время ещё Все, мне хана Дебил, ну дебил, ну какой дебил. Да бед столквит это вс ⁇ уже, дед. Да убивай меня уже, ну хотя бы, ну... Нет? Подожди. мы еще не все потеряно. Окей, давай. Таня да плевать, в каком распорядке это делать. Да ну серьезно, дед, отстань. Иди в другую сторону, правильно, иди в огород. Так, у меня время ограничено, он не понимает этого, я понимаю. Блин, я не успею, это невозможно, по-моему. Дед странный, ну, все портит мне вечно. Всю малину мне портит. Я из-за него не понимаю, как можно успеть-то, ну... Аккуратно! Быстрее! Не короновка еще! Открывайся! Все, мне хана. <звёк> да что ж не так-то, ну? Все активировано. Потею, потею Открылась! Открылась! Есть! <звы> <звы> открылась она Офигеть Я просто за... Люто просто заспидранил <звы> И открылась Ё-моё! С первого раза Реально? Офигеть Дед, иди в жопу, не трогай меня Пошел в жопу, утопись нахер Мразь Не иди за мной а что ты посидеть и решил? У меня то жизнь висит на, на вот этой карточке. Ну, ты понимаешь, я второй раз это не смогу сделать. Дед иди нахрен, высваливай из стороны, уезжай быстрее. Я тебя берет куплю. В Майами будешь отдыхать. Только отсвали, пожалуйста, отсюда. Мне надо эту карту поставить. Серьезно. А да что ты, блин, стоишь, смотришь, бляха на звезды. Ну дебил. О -о -о -о, это бесконечно будет. Вечно он все портит, вечно. Что ты на улицу? Ты никогда в жизни на улицу не выходил, Ты вообще дома сидишь. Иди, сиди дома себе. Вышел он, бляха, погулять. Впервые за месяц. Делать ему нечего, что ли? И чё? А что, что произошло? Я все сделал. Головы, рога моргают. Дед, ты можешь подсказать? Я не понимаю просто, что делать? Я все правильно сделал. Вот здесь что-то выкопать надо возле кувшинки. Там, где дед сидит, падла. Сваливай, я тебе говорю. Сваливай, нахрен, сваливай. Мне надо выкопать эту хрень. А у меня, кстати, нету лопаты. Лопата на втором этаже. Ладно. Ладно, Мы обойдем, деда. У нас все почти позади. Да, смотри на небеса, конечно. Только меня не трогай. Меня не трогай и не, не мешай мне Не мешай, бля И все будет хорошо У меня, по крайней мере Не знаю, как у тебя там будет не, не, Я думаю, я тебя никак не навреджу, Если ты будешь мне не мешать Будешь мешать, будут твои проблемы Тебе только хуже будет, я тебе отвечаю А хуже будет, это процентов, Это да Так, как, на, возле кувшинки я смотрел Но я сейчас умру Давай на деда упадем Будет ему сюрприз, бляха ну ты придурок. На деда надо прыгать, а, на... а не на землю. На деда, он на скамейке сидел. Так, надо где-то выкопать. Копай. Сейф. У тебя сейф есть, дед. Дед, у тебя сейф. Да выбрасывай это говно, мне не надо. У меня сейф есть. А чё? А как? Так я выкопал или нет? Лопату не бросай. Лопату! Ты чё, дебил? Э, ты куда лопату делал? Блях, криворукий дебил. Кривоноги еще. Чё делать-то? Я выкопал его. О, ну и что, еще лучше. И что, и как я теперь его открою? Одни сложности, ё-моё. А как его открыть-то? Нет, иди сюда, подскажи. Мне тут порой какой-то требует. Ты вообще в курсе, что тут происходит у тебя? Я не знаю Без понятия вообще абсолютно Я не знаю, что делать А нет, мне кажется догадываюсь Может быть вести Я не хочу в интернете вечно смотреть Давайте интуиции подумаем Так, может быть это же Возможно, да, такое, что Пароли совпадают С этими теми цифрами Только надо главный порядок вы выбрать 0,1, например, 8,4,6 Да? Или как-то так 01846 Запоминай 01846 Я запомнил Надеюсь все будет хорошо 048 04 Давай 04 8 1 6 А 8 6 А как? все подожди, так это неправильно Так а почему ну а, вот 0 Подожди а как А как водить типа 04 Не 000, а 04 04 8 04 8 1 6 Наверное так, я не понимаю просто как по-другому по может быть Не, ну возможно это надо было пондить нет ну, что-то наделал Не все испортил опять 0-48 Или 01 8 4 6 надо еще раз вериться, я уже запутался Н Надо повторять за мной я вы не повторяли И еще 0,4 Так, а ну-ка, все, давайте Я теперь знаю правильный ответ Короче, 80 Ну, вторая совпала 80, 164 90 там, 90 75, по-моему А, 175, по-моему Ну, сейчас проверим 80, 80, 161. Все, правильно, должно быть. 80, 161. Ну долго, вот минус то, что долго. Крутить это все. 164. Блин, четверочка улетела. 164? А как нижнюю-то открывать? А, она сама откроется, типа. А я, получается, в неправильном порядке смотрел. Блин, серьезно, ключ, хорошо. Так, теперь что? Теперь у нас новый персонаж будет, какой-то интересный. Еще хуже, наверное, чем дед будет. Только я не знаю, чего этот ключ. Будем бегать искать. Но мне кажется, что это ключ такой здоровенный, хороший. Это должен такой нормальный замок быть. Точно, мы же получается еще не доделали у этого соседа нашего. Куда к мэру рано еще. К мэру нам на, на, на, это финал, наверное, будет уже. Потому что это последний дом, который тут есть. И он, кстати, самый здоровый. Это даже не дом, это особняк. Нам надо, надо что-то у соседа доделать. Мы там не доделали. Там куча замков осталось. Это точно как-то подозрительно, реально. Ну, Вам вот, Мне кажется, что это как-то странно. Что там куча замков осталось, а мы уже свалили оттуда. Так, ну, надо, главное... Ну, наверное, угад будем открывать двери. Потому что я не знаю. Ну, ключ серебряный. Немножко черный в конце. Не, ну это не расизм, но все равно странно. Так, он меня заметил, падла. А че так резко? Ну ключ при мне. Он типа не забрал, он больше это мой ключ. Ч ты зафигел, мой ключ забирать? Это, ага, закрыто. Ага. И чё? Типа это моя территория, пошел жопу. Ничего, мы откроем что-нибудь О, открыл Красавчик Что-то Какая-то метка, окей, допустим Опа, открылось что-то А, это типа дверь Я понял Типа дверь, которую мы там Нашли эту, эту карточку Не надо искать меня Так, а что нам надо делать? О, смотри, дед. А тут в музее все, походу, есть. Ага, ласочка какая-то. Погнали. <свист> э, -э, э, в смысле? Ты че, сосед? А что, у нас только один вариант? Вот этот, брать ласочку и идти к машине. На первый этаж у нас вариантов больше нет. По факту, да? Ну, цепляю Опа, открылась капот. Шестеренка. А ну-ка. Да, блин, забери. Забираем. Сваливаем. А где сосед? Бляха, вспомнили про него. Ага. Вовремя очень. Так, хорошо. Мыслим дальше. Зачем нам шестеренка нужна? Наверное, возможно для часов, да? Куда он пошел? Он просто ходит тупо. Точно, да. А тут еще две надо? Вы че, серьезно? Ну, недостаточно будет. Охренеть, нашумил молодец. Я везде шумлю, я не понимаю, где сосед. Ладно, пошел он в жопу. Так, ну хорошо. Шестеренка у нас есть. Ой, давайте была уже. Мы ее поставили. О, Гири, наконец-то. Допустим. Во! Шестеренка. Хорошо. Белая шестеренка у нас есть. Замечательно. Но нам еще надо зеленую. Так, давайте мыслить еще раз. Че у нас тут еще есть? Блин, будем бегать и, и мыслить одновременно. Чё тут еще? А, тут ключик нужен. Давай. Где еще ключ найти, ну серьезно? Я все уже обыскал. Нету тут больше ничего. Тут нету, я это все еще раньше времени... очень давно, короче, открыл еще прошлой серии. Тут ничего нету, можно закрыть двери, больше тут ничего нету хорошего, полезного. Я не знаю. Может быть и есть, но... Точно, что-то с глобусом надо сделать. Потому что, мне кажется... Что Нельзя его просто вот так оставить без внимания Он э, расстроится А ну-ка Серьезно? Что, реально он взорвется сейчас? Так Мне вот интересно, он должен сейчас либо взорваться, либо Нагреться и сгореть нахрен Ну так как можно догадаться башкой, что его надо вот так вот крутить? Серьезно? Ну как? Во, открылся а, можно было, в принципе, пару раз так сделать? А зачем я сто раз кликал? Я дебил? Возможно. Не, не, в принципе, не отрицаю это. Опа, что-то сейчас должно произойти. Там что-то должно произойти. А что произошло, собственно? Там что-то за пингбонгело, короче. Куранты побили, и что? А, а что дальше делать? Дальше думаешь сам, да, да э, что делать А можно еще раз, нет? Да вообще бред Что, что, что, что сейчас произошло Сосед все испортил опять Мразь такая Я теперь игру запорую, наверное Потому что я, я, Ну я не понял, что сейчас Должно произойти Закрой, закрой Да закрой его, придурок, ну Закрой Не надо. Не ловите, дядя. Не надо, дядя. Иди домой, серьезно. Иди домой, что ты смотришь? Хотя он так дома. Ну иди в другую комнату, иди посиди, чайок попей. что ты на вы вылупился, бляха? Меня нету. Реально, меня нету, уйди. Уйди, пожалуйста, я не хочу. Все, до свидания. Бай-бай. Вот так вот. Че он ушел? Ну все, чудесно. Правда, я не понял прикола с часами. Так, да, ну давайте еще раз посмотрим, сбегаем быстренько. Что там по времени? 1? 1. Оо! 1.35! Сдалека вот так, дальнозоркость у меня хорошо увидел. Одиннадцать, тридцать, пять. Ну круто. Фотоаппарат. Теперь я могу фоткать соседа без СМС-регистрации, ну круто. Что ему сказать? Фотоаппарат неплохой, наверное. Для того времени, когда-то 90-е были или когда нулевые. Нормальный фотоаппарат. Фотик. А что происходит? Монетка упала. Не иди, это обманка. Я в Сталкере видел, там монетки вот такие падали, начали. А это болты были. Сейчас здание развалится хренам. Да, это точно так. Это точно. Все. Хана тебе. Он развалится, упадет на тебя сейчас. Придурочный. Развалится, я тебе отвечаю Сейчас упадет на тебя А я говорил, а я говорил и сталкера, хоть я и давно не выиграл, но я помню это Это опять сон был это у нее вся жизнь сон, я не понимаю Теперь мэр, здорово Он что, -э капитан что ли? Он взял руль, нормально, штурвал, красиво а, да, все-таки я я прав был походу. Он реально в этом особняке живет. Только проблема остается прежней, я не смогу, наверное, к нему при. А, нет, ворота открылись. Прийти? сами по себе. Даже. Не, ну убрано не стало, но.. Траву хотя бы покосили, ну -мо. Нормально. А у него стража есть? Или он сам живет? Пёсик? Пёсик! Здорово! Как твои дела? Выкопать надо. У тебя лопата есть? Песель. песель, смотри, какой хороший. Ой. А, он типа на меня не будет гавкать, да? Ну ладно, пускай не гавкает. Правильно. Песель хороший, пока что... Пока он меня не трогал. А что, можно сыграть Не, не надо. Или на Е, на Е же можно сесть. Ой, я походу хуже сделал. Он сейчас прибежит сюда. Боже, что я наделал? Ой-ой. А он вообще нет дома типа или что? Он не дома, походу. Он, получается, с улицы пришел. Он на улице там сидит. Не, ну как дед, в принципе. Он же тоже там и дома, и, и тут, и там, и везде. Хорошо. Я... Дай мне хотя бы посмотреть, как выглядит мэр. Мэр, здорово. Мэр. Мэр, здорово. Ага. Обманочка, да? Не ожидал такого. Тролли мэра, короче, без смс-регистрации. Ты где? Здорово. Мэр, иди сюда Ну, мэр, ну превьюшку, ну Ты запыхался, бедный Мне его даже жалко стало Ну давай, пробежечка, пробежечка, мэр, алло Пробежечка, давай Пробежечка Нихрена силсы какие он, как у меня почти Не, мэр вообще х, добрый Добренький толстячок ну, как и собаки. А ч ⁇ нельзя выкопать? Почему? У меня лопата есть. В смысле, алло. Кап... У меня больше нет лопаты. Можно тебя накормить? Вот так вот. Я вот так вот умею только делать. А, может быть, песик мешает нам копать трону? Серьезно? Ну, ты можешь мне как-то уйти? Я выкопаю быстренько и все. Нет, смотри, нельзя. Ну, короче, ты пост постережи, короче, лопату. Пускай стоит б, бля, возле него вот так вот, вертикально, ничего себе. Полежит пока что. Мэр, здорово, виделись из дома, иди вообще нафиг отсюда. Правильно, нечего тебе здесь делать. Теперь я буду здесь сидеть. Нифига себе тут защита лазерная, охренеть. <present cùng> ну, понятно, все понятно. Это все-таки... Ч ⁇ я сделал? Он сейчас забинет... ай яй -а яй -а он уже сейчас опять звенеть будет. ⁇ -мо ⁇ что я наделал? Что? Что это такое? До свидания. <ido piercing> Тут вообще полезного ничего нету, я так смотрю Ого Ого, так можно реально попрыгнуть так? Почти... О, залез Молодец, кубок, у меня кубок есть Молодец, молодец Что-то поставить надо Короче, тут работы полно На ну, в принципе, как и ожидаемо было У меня кубок есть Нифига себе а, вот штурвал надо, он же показывал, да? Штурвал свой офигенный. на его нету почему-то. Он куда-то исчез, походу. Упа, она. Это что такое? Но я не понимаю, куда кубок принести. Нафиг не он вообще нужен? тебе заберу. Ч ⁇ я? Я себе заберу, продам деньги. Получу и буду богатый. ой, -ой. Да иди нафиг, мэр отсюда. вы. Ну все, он уже забыл меня. Так, ну окей. Что-то он рычит. Что-то недовольный. Понятно, не поймал меня. Сейчас поймает. Бляха, зачем ты это сделал? Уронишь кубок, бляха. Так, ну и зачем он мне нужен? Куда его поставить а припендюрить? Ну, ну надо его куда-то поставить, ну, понимаете? Надо, я не знаю, куда. Надо, но я не знаю, куда. Кораблик, у меня куча вещей. По... Я не знаю, куда их ставить. Может, кораблик сюда поставить? Точно, кораблик сюда. Хорошо, хорошо, кораблик есть. Но проблема все равно с кубком осталась, никуда не делась. Мне кажется, ее надо куда-то на полку поставить, или там повесить, типа, мэр молодец. Мэр молодец, он хороший, он спортсмен, правда жирный немножко как-то стал, разжирнел. Ну вот так вот как-то, я думаю, что так, наверное, надо сделать. Но это, конечно, сложно, никто это не говорил. Так, ну серьезно. Надо вот этим по палочкам ходить, и все будет хорошо. Блин, нормально у не тут потолок, блин, навесной. Это хорошо, кстати. Можно вот так вот смотреть дом его. Но с кубоком и надо что-то делать. Я не знаю, серьезно. Я знаю, что можно огонь потушить, а вот с кубком я не понимаю, что делать. Ладно, давайте уже, может быть, в следующей серии уже с этими кубками разберемся, со всеми другими вещами, потому что мне уже серия будет длинная. Я не планировал вообще в этой серии у мэра что-то делать. А что это такое? Ладно. Ну, наверное, кубок пропадет. Кто это? Кубок, наверное, пропадет, но ладно, я в следующей серии его найду. Будем заканчивать возле его дома, так раз, чтобы красиво было. С видом на Собакина давайте. Давай, ну, попозируй, если хочешь. Мне надо ему что-то принести покушать. А у меня нет ничего. Извиняй, Собакин. Мэр не кормит тебя? Ну, вот так вот. Плохой мэр получается. Не не заботится о собачке. Я сейчас напишу и... Жаловать, жаловаться буду на мэра. Он собачку не кормит. Держит, блин. Бедную Собакину. Что, нормально все Да? Он даже не кусается, кстати, почему-то. Ему плевать, типа, вообще. Не, ну зачем пинать было лопату? Ну ладно, ладно. Пускай. Я не буду на него злиться, пускай будет так. Он все-таки у нас матрос, смотри, ничего себе. Прям вообще как красивый. Блин. Ладно, все. Если вам видео понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в дискорд сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей и бонусов. И также поддержать меня и дать мне мотивацию снимать видео чаще и качественнее. А, все ссылки в описании под видео закреплены в комментариях, заходите, смотрите, покупайте. Я всем желаю удачи, встретимся в следующих сериях и всем пока-пока.